Всем привет, с вами Полинет, и сегодня я снимаю видео о своих подарочках на 8 марта. Но перед началом видео я бы хотела попросить вас подписаться на мой канал, поставить этому видео лайкосик, свои лукасы, любимые-любимые лукасы мои, прям от души. Ну а мы приступаем. Первый подарок это будет подарок-обманка, потому что издалека что это похоже, как вы думаете, это не тортик, это полотенце, полотенце, я издалека подумала, что это тортик, и я бы его хотела съесть, и вишенка такая настоящая, кажется, это тоже обманка, Эх, печально, но здесь еще была деньга, я такая думала, блин, почему рядом с тортиком лежит деньга, это очень странно, а потом понимаю то, что когда беру это в руки, смотрю, это никакой не тортик, шерстяной тортик, странное дело. И я такая, читаю на обратной стороне, это полотенце, и такая, а я хотела тортик. Но, блин, он вообще классно выглядит для подарков, это, по-моему, само то, мне очень нравится. После у меня идет вот такой вот набор. Мне он теперь очень понравился. Это незаменимая вещь, потому что что? У меня длинные волосы, и моюсь я, ну, не так часто, два раза в неделю, и шампунь очень быстро тратится. Yeah. После идет вот такая вот масочка для волос, можно сказать, то, что восстанавливает она твои волосики, это очень классно. Я бы хотела раньше себе вот такую вот штучку, и мне такое подарили, я такая, опаньки, круто, буду использовать, это классно, потому что я иногда порчу свои волосы, и не замечаю этого, потом такая, прям как сейчас. No я их реально сейчас испортила, потому что на 8 марта я делала бигудяшки, и после, кстати, будет видео, в четверг выйдет, или не в четверг, но ну, короче, я подумаю, когда я его выпущу, а, будет видео интересное, вы его обязательно посмотрите. Оно получилось просто потрясно. Мне его лень монтировать. Ладно, перейдем дальше. Чуть-чуть отошли от темы. После идет вот такая вот жидкая. Опа, после такая жидкая маска идет. Это маска для лица. Сказали то, что она вообще такая крутая. А я обожаю маски, и обязательно попробую ее. Это уже вторая маска за... за 8 марта, мне вторую маску подарили. Такую вот мазочку нам подарила классная руководительница девчонкам. Кому-то достались, я как говорила в влоге, кстати, достались маски, а кому-то достались крема. Но крема мне не нужны, потому что у меня их очень много, бессмысленно, логично. И я вытянула такую масочку. Она классная. Когда-нибудь я ее использую обязательно. Бьюти-покупки я покажу в следующем видео. Так что обязательно смотри. Ну а на этом все. Не забудь подписаться на мой канал, поставить этому видео пальчиками. А с вами была Полинет, и всем пока-пока! I'm done.